Предлагаем рассмотреть для выгодного инвестирования в недвижимость комплекс современных вилл в стадии строительства, который расположен в Сиерра-Картино. Популярный жилой район находится всего в нескольких минутах от песчаных пляжей Бонидорм и Фенестрат, рядом расположен торговый центр «Ла Марина». В непосредственной близости также находятся три поля для гольфа. Виллы ориентированы на юг и имеют два этажа. На верхнем этаже есть две спальни со смежными ванными комнатами, каждая со своей собственной террасой с видом на море. Нижний этаж предоставляет пространство для объединенной гостиной с открытой кухней с кухонным островом, ванной комнатой и спальней. И гостиная, и спальня соединены с частично крытой террасой и садом. По желанию, здесь может быть предусмотрен частный бассейн, но есть и общий бассейн. Виллы отделаны с вниманием к деталям с использованием качественных материалов, оснащены электрическими жалюзи, встроенными шкафами, предустановленными кондиционерами, а прямо перед виллой есть парковка с предустановленной точкой зарядки для электромобилей. Более подробный каталог недвижимости вы можете посмотреть у нас на сайте touprilty.s. Или свяжитесь с нами по телефону плюс 34-634-777-333. С нами вы найдете быстро и без забот жилье по своему вкусу.